Привет, друзья! Добро пожаловать на очередное видео «Сколько вы спали прошлой ночью?» Наука рекомендует 7-8 часов для полноценного ночного отдыха. Может быть заманчиво остаться на работе, учебе или отдыхе и пожертвовать сном, но наука показывает, что вы можете пожертвовать функциями мозга. Вот пять вещей, которые происходят с вашим мозгом, если вы не высыпаетесь. Первое – вы будете менее бдительны. Вы полностью внимательны. Если вы не выспались, вы можете быть не так бдительны, как вам кажется. В исследовании, проведенном в Южной Австралии, участникам давали простую задачу на координации рук и глаз, чтобы измерить влияние усталости на бдительность. После 10 часов бодрствования их средние показатели по тесту снизились. После 24 часов бодрствования их бдительность была также ослаблена, как у людей с уровнем алкоголя в крови, 0,10%, что превышает установленный законом предел опьянения в США. Авторы исследования пришли к выводу, что всего одна ночь без сна наносит такой же вред психике, как и вождение в нетрезвом состоянии. Второе. Ваше время реакции будет медленнее. Как быстро вы реагируете на то, что происходит вокруг вас? Быстрая реакция важна при выполнении многих задач. Но исследования также выявили связь между потерей сна и скоростью реакции. В исследованиях участников просили как можно быстрее нажать на кнопку после случайных сигналов. Даже такое небольшое отличие, как сон в течение шести часов за ночь, приводило к значительному замедлению времени реакции. Некоторые также вообще не реагировали на некоторые сигналы, что может быть вызвано периодами микросна, когда мозг на время теряет сознание. В-третьих, пострадают ваши эмоции. Как ваше настроение после ночи без сна? Лишенные сна люди отмечают крайне негативное настроение, повышенную раздражительность и неустойчивость эмоций. Исследования показывают, что недостаток сна насыщает организм гормонами стресса и заставляет вас больше обвинять других, снижает способность решать проблемы, снижает самооценку, эмпатию и импульсивный контроль. У участников, которых заставляли не спать в течение 56 часов, наблюдалось клинически значимое увеличение депрессии, тревоги и паранойи, что свидетельствует о том, что сон необходим для нормального эмоционального функционирования. Номер 4. Ваша, ваша, ваша память, ваша память будет снижаться. Сколько из предыдущих пунктов вы помните? В экспериментах по лишению сна ученые обнаружили, что АРМ-сон, самая глубокая фаза сна, необходим для запоминания сложных фактов и процедур, выученных накануне. Когда на следующий день вам предстоит важный тест, ученые рекомендуют не зубрить, а поспать. И номер 5. Ваше чувство юмора исчезнет. Вы считаете себя очень смешным? Если в последнее время вы теряли сон, то вам стоит подумать еще раз. В исследовании, проведенном Армейским исследовательским институтом имени Уолтера Рида, участникам, лишенным сна, показали несколько простых визуальных и словесных шуток. Их понимание шуток было намного ниже среднего по сравнению со здоровыми людьми. Даже если им давали кофеин, их чувство юмора все равно оставалось сильно заторможенным. Относитесь ли вы к каким-либо симптомам, упомянутым в этом видео? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. И не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, если вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки указаны в описании ниже. Большое спасибо за просмотр! До следующего раза, Немиркины!